Друзья, всем привет, Новый год наступает, у кого-то уже наступил, и я хочу вам передать немножко праздничного настроения и поблагодарить вас за все. У нас наступает год быка, я желаю вам бычьего здоровья, бычьего тренда во всех ваших делах, чтобы вы всегда двигались только вверх, сбирались по ступенькам на самую-самую вершину. Это наш год, год трейдеров, мы с вами все добьемся успеха. И каждого из вас я хотел бы лично поблагодарить. Вот ты, вот ты, который смотрит это видео, именно к тебе сейчас обращаюсь. Как бы ты ко мне не относился, ставишь лайки, дизлайки, пишешь комментарии, поддерживаешь или нет, может быть, просто смотришь меня, каждому человеку, который меня смотрит, я безумно, безумно благодарен. Многих я уже поблагодарил лично. Теперь обращаюсь к тем, кого не успел. Каждое твое действие делает наш канал лучше, именно наш канал. Я очень стараюсь, чтобы вам было все понятно. Я экспериментирую, я пробую и так и сяк, смотрю, что вам нравится и что нет, и делаю контент на нашем канале все лучше и лучше. И Я обещаю работать еще усерднее в новом году, поэтому я всех к вас люблю. Может быть, кажется, что ты посмотрел всего лишь там одно-два видео, ничего не сделал, но а, все равно ты внес какой-то вклад. И я не зря на фоне палим. А, теперь в следующем году у меня появилась возможность путешествовать. И я буду снимать видео о путешествиях. Постараюсь сделать этот контент не только мотивирующим, но и полезным и образовательным. Я хочу исследовать и осваивать весь мир. Вся планета ⁇ это наш дом. Я очень надеюсь, что смогу вас таким способом вдохновить. Потому что когда я смотрю такие видео, мне просто безумно хочется работать все больше и больше, чтобы поскорее увидеть мир. Друзья, давайте с вами вместе с каждым днем становиться все лучше и лучше. Я всем желаю просто запредельного счастья Желаю, чтобы у вас было все, что вы сами себе загадали Только еще намного больше Желаю, чтобы ваши близкие были здоровы и вы никогда не болели Желаю, чтобы все ваши мечты и цели воплотились в жизнь Друзья, поздравляю вас с новым бычьим годом Побеждайте и только вперед!